три способа улучшить видеоконференцию. В процессе удаленного общения задействованы в первую очередь зрение и слух. Поэтому сначала мы обратим ваше внимание на работу с изображением и звуком. Это основные параметры того, что мы передаем. Когда мы поработали над качеством изображения и звука, то можем подумать о том, как это передать. Поэтому в третью очередь мы поговорим о способах улучшения передачи данных. Разберем все последовательно. Первое. Изображение. Улучшить изображение, используя непрофессиональные стационарные камеры, непросто. Поднять качество на ощутимо новый уровень поможет поворотная так называемая PTZ-камера. Этот тип видеокамер был разработан специально для видеоконференц-связи. С их помощью можно демонстрировать любой участок пространства, из которого ведется трансляция. Такая камера способна перемещать кадр по всем осям трехмерной сетки координат. Именно эти функции зашифрованы в традиционной аббревиатуре PTZ. Pen – панорамирование или движение по горизонтали. Tilt – опрокидывание или перемещение плана, то есть передаваемой картинки по вертикали. Zoom – зумирование или движение в глубину по оси Z. Соответственно, это функции приближения, отдаления. Такой камерой можно управлять. Вручную и автоматически. Автоматический режим срабатывает от нажатия кнопки микрофона, или же устройство реагирует на голос, от чего камера наводится на заданное место. Проще говоря, как только человек приготовился или начал говорить, на него сразу же наводится камера. Все реакции на сигнал могут быть запрограммированы. И если человек просто закашлялся или издал кратковременный шум, камера способна проигнорировать такой небольшой всплеск сигнала, а включится лишь на характерный звук речи. Оператор всегда может вмешаться в работу камеры и поправить изображение. Второй способ улучшить изображение – улучшить свет. Сегодня на рынке можно найти как специальные светодиодные светильники, так и системы потолочных направленных световых приборов. Для профессиональной настройки параметров освещения учитывается множество факторов. Главный – это цветовая температура. Правильный выбор освещения позволяет передавать изображение без искажения цвета. Второе – Звук Звук занимает по важности второе место после изображения. Отсюда возникает задача улучшить качество его передачи. Главный способ здесь – установка специальных микрофонов. Такие микрофоны не будут передавать шумы с одной стороны и с другой станут улавливать только речь. Это могут быть обычные микрофоны или так называемые петличные, которые крепятся на одежду, но главное, чтобы это были кардиоидные микрофоны. Их зона чувствительности направлена на говорящего. Она резко обрывается на расстоянии нескольких десятков сантиметров от микрофона. Для дальнейшего усовершенствования связи есть специализированные, так называемые интеллектуальные системы, которые включают микрофон только тогда, когда человек начинает говорить. Кроме того, они автоматически передают из всего диапазона сигнала только речь, обрезая ненужные частоты. Благодаря такой системе человек может спокойно общаться, даже когда из-за стены или с улицы доносится посторонний шум. Удаленный собеседник будет слышать только голос. аппаратные средства. Третий аспект улучшения связан с улучшением различных технических параметров видеоконференц-связи. Самым важным фактором здесь, конечно, является качество интернет-канала, а именно скорость и стабильность передачи данных. Основной способ улучшения – изменение топологии системы связи. С этой целью у провайдера выделяется специальный канал и устанавливаются специальные серверы для виртуализации, которые отвечают за буферизацию и маршрутизацию видеопотоков. Этот способ позволяет значительно улучшить качество передачи данных. Второй способ – установка профессиональной системы видеоконференц-связи. На сегодняшний день на рынке представлены несколько компаний, предлагающих решения по профессиональной ВКС. Самыми известными из них являются CISCO, Polycom и Sony. Эти компании давно занимаются разработкой и производством специальных систем, в которых улучшена технология кодирования видеопотоков. Работа подобного оборудования требует тщательной профессиональной настройки, но дает очень хорошие результаты. В этом случае вы можете интегрировать уже привычные Skype, Zoom в единую систему. Еще один важный способ улучшения качества связи – это использование облачных технологий. Подобные современные системы позволяют очень просто организовать сеансы видеоконференц-связи. Среди российских разработчиков стоит выделить «Видеомост» и «Труконф», а среди лидеров западного рынка Zoom.